Привет, аудитория. Uh, у нас uh, в эту субботу пройдет uh, очередной UFC Fight Nights в бойной ночи. Uh, хочу рассмотреть главный бой основного карда в полулегком весе. Это Арнольд Ален против Дэна Хукера. Арнольду Аллену 28 лет, он боец из Англии, идет на хорошей статистике из 17 боев, в которых, в принципе, потерпел всего лишь одно поражение в далеком 2014 году. 8 побед подряд у него в UFC, это интересный, не застаивающийся на месте, постоянно развивающийся боец, неплохая у него позиция была. Ну, не сказать, что она была топовой, но тем не менее. Ну еще можно в принципе добавить, что Аллен то не тот боец, который любит рисковать. Особенно я это заметил после того, как он перешел в промоушен UC, где почти все свои бои он доводил до уверенного довольно-таки победного решения. Ну Дэн Хукер это австралийский боец, который старше своего оппонента на 4 года. Ну, в легкий вес Хукер перешел из полилегкой категории, где, в принципе, чередовал победы с поражениями, не особо там хорошо шли дела. Но после смены весовой начал больше побеждать и показывать хороший уровень выступлений. Это, в принципе, яркий опытный ударник с топовой позиции в своем послужном списке. Что еще можно сказать? Он передрался со многими именитыми соперниками. Легкого дивизиона UFC. Ну, Хукера можно назвать довольно-таки универсальным бойцом. Может он и в стойке поработать нормально, и перевести, и отзащищаться от переводов. Но против топовых борцов эти навыки не особо работают, что показал нам бой со Славом Махачевым. Ну, в принципе, после этого боя э, Хукер понял, что сложно будет ему завоевать пояс э, в легком весе. И он э, решил спуститься обратно в полулегкие и попытать там... Свое счастье. Ну, в принципе, там он проведет бой с Арлендом Аленом. Бой с Хукером для Алина будет проверкой топовым соперником. Не было еще у него позиции такого уровня. Хукер имеет серьезное преимущество в росте и размахе рук. Размах рук у него, кстати, больше, аж на 13 сантиметров, что сыграет, естественно, ему на руку в этом бою. Я думаю, что это... Будет очень сложный бой для Арнольда, где Хукер вполне вероятно сможет выйти с этого боя победителем. В стоке, я думаю, лучше будет смотреться Хукер. Возможно, Ален будет пытаться перевести Дэна, но тут вопрос в том, сможет ли он это сделать и как часто он сможет это сделать, потому что у Хукера довольно-таки неплохая защита от тейкдауна. Может... Можно попробовать поставить на победу Хукера за коэффициент 2. Ну а я, наверное, ну, это еще не точно, подумаю. Но, скорее всего, попробую поставить на победу Хукера э, решением судей за коэффициент 3.7. Я не особо хочу, если честно, ставить на победу Арленда, потому что, допустим, в бою Дэна против Пария Хукера показал ну, очень достойное сопротивление. Был достаточно равный бой, ну а Пари это ударник высшего уровня, я так считаю, который не раздрался за титул. В поединке, допустим, с Чендлером, Хукер проиграл в первом раунде нокаутом, но Чендлер это неудобный для Хукера соперник. Он взрывной боец с нокаутирующим ударом, с хорошими навыками в борьбе, который может перевести, ну, чего Хукер, в принципе, опасался в этом бою и выглядел каким-то поджатым. Арнольд же, к сожалению или к счастью, не обладает всеми этими качествами, что только на руку Дэну Хукеру. Ну а вы же оставляйте свои комментарии под этим видео, подписывайтесь на канал, стараюсь делать для вас адекватные прогнозы, подбирать интересные коэффициенты. Все, ставьте лайки, давайте, до следующего видео, пока!